Меня давно интересует возможность составления некой функции, зависимости э, успешности, количества денег и стремления к комфорту. Мне кажется, связь линейная, вообще. Здравствуйте, SL Черная лыжа, но не узнать эту лыжу невозможно, потому что это такое такой спорт Bentley. Такой спорт Bentley. Вот в ней В принципе ничего плохого нет Хорошая лыжа, мне она действительно понравилась Реально Она, да, в ней есть Славная стилистика Но в ней составляющая комфорта Она зашкальная В ней все мягко, ровно такое Хватка, да, но, но так, чтобы в ноги не било, на любом покрытии, да. Вход в поворот, блин, четко уверенный, но так, чтобы вот ничего не надо было, принцип вообще делать. Вот, динамика, она такая вот, она есть, она есть, но она такая вот, очень такая дозированная, вот, чтобы только вот не потревожить, не встряхнуть, вот вообще никак ничего. Вот, при этом лыжа интересна в том, что она тем, что она позволяет при желании прибавить газу и дать еще как бы джазу, вот, то есть дать динамики больше, агрессии больше, но все равно остается в таком комфорт режиме, такая очень такая, вот. И за счет этого на самом деле мне лыжа понравилась, почему? Потому что в общем-то как бы, давайте понимать, это не лыжа для кубка мира, это лыжа слалом на категории, слалом стилистикой, стилистика, слаломного ритма. Ну, как бы, да, говорить о том, что вот мы все спортсмены Или там все, кто покупает славные лыжи, они все там спортсмены Им всем нужна пулячисть, Да вот не нужна, как бы вот давайте честно глядя друг в друга в глаза Да не нужна Мы просто хотим хорошие лыжи с динамикой с Короткого поворота в Таких, чтобы можно было позажигать Но при этом, чтобы можно было с похмела тоже покатать Вот, и если при этом у нас есть как бы деньги заплатить за хорошие лыжи Получить за счет этого там больше контроль там Большую там понятность Более какую-то вот Качественность, более интересность То есть лыжи не на один день, там, а на несколько лет Которыми нам будет интересно То почему нет, в чем проблема Вот это вариант Комфортной, слаломной радиусной лыжи Которая позволяет и контрольно И маневренно, и технично И с динамикой, и в кайф в принципе, я ничего плохого там не вижу. Другой вариант, что как бы я не хочу. То есть я вот за это платить не готов. Там все деньги, которые там, наверное, просят за эти лыжи. Но вот если вас это интересует, то вот Welcome Вообще очень рекомендую. Никакого спорта. Чистый слава он такой, расслабленный. Все. Пойду за следующими лыжами. Подписывайтесь, заходите на сайт. Пока.